Но поехали смотреть, дорогие друзья Первый матч этого Best of 5 начинается Карта Мираж и Новая Земля Против Новых Патриотов Поборется на Мираже, сейчас по ножовщина За сторону, разумеется И ее уже практически на 100% Проиграла команда Новых Патриотов Три игрока обороны уж 100% Порежут последнего Лил Казнила Право выбора стороны за командой Новая Земля и очевидно Скорее всего, что это стей Извините, что задаю такие глупые вопросы, просто первый раз смотрю киберспорт. Элькор, да не переживайте вы, ничего страшного. Это не глупый вопрос. Вы спросили разминку у ребят или не разминка, я вам ответил, так что все нормально. Составы. Сова, батя в кепке, бот на опыте и смог за команду New Land. они же новая земля, новые патриоты, они же патрики, это Лил Джамп. Лил, -вил, Лил, Трамп, Лил казнил, Лил задымил. Вот такие лилы. А какой ник у К10 теперь? А вот это, кстати, не могу сказать. Наверное, смог, я так думаю, потому что все остальные были вроде бы как на сервере. Либо смог, либо на опыте. Ну что, Патрики готовится к открытию точки Б. Игроки обороны в целом готовы, я так полагаю, наверное, к приему этого выхода. И первые настрелы уже начинаются. Но игроки атаки все-таки ломают всю оборону на споте Б. Делает три минуса, забирает заву. И остается соло только один лишь бот. На бота возложили только что огромнейшую игру ответственности, Ему теперь придется пытаться вытащить эту ситуацию. Крайне непростую, да еще и с соперником в спине, что очень и очень... Не просто, ну и, да, минус по сопернику из спины. Что это такое? Как же интересно. Странно, что не отображается НЗ. Ничего странного я убрал, чтобы оно не отображалось. А зачем оно нам нужно? Мы же знаем, что это команда НЗ. Как и у Патриков, собственно, НП не отображается. Клантеги я всегда убираю, так что не переживайте Пистолетка остается за Патриками И по результату этой самой пистолетки Команда Новая Земля, разумеется, остаются без экономики И вынуждены будут проводить как минимум небольшую серию экономических А как максимум, если еще и сдует первый девайсный, так побольше Что такое НЗ? Новая Земля так называется команда Лил Трамп минус а, батя в кепке Есть подсадка, кстати, того самого К-10 Ой-ой-ой Ой, подсадили К-10, как долго он, конечно, убивал соперницу А это, кстати, была соперница Если кто не знает, Лил Вилл это а, Виола, если мне не изменяет память Лил задымил, минус бот на опыте Ваншотит юспа. Лил задымил, ситуация 2 в 3 Кстати, для обороны раунд на самом-то деле Неплохой, я понимаю, что скорее всего Они его проигрывают, но Потрепали они своих соперников Соперников при любых раскладах вещей достаточно знатно Сильно накалили Трампа, сильно накалили Джампа Ну, убили вообще, в принципе, Виолу и задымило, да То есть как бы не в э, холостую прошел этот экономический раунд Ну, сейчас, по сути, должен быть еще один Эко И уже после него будет девайсный, который будет крайне важен для всех команд Которые будут принимать участие в этом матче, и это очевидно Тезка, привет, родной чат. чат, всем привет. Тезка, приветствую тебя, приятного просмотра и настроения тебе приподнятого. Лил задымил, Лил джамп по минусу, один минус игроков обороны поступило, убили Лил задымила, Лил Трамп. Минус батя в кепке, перестрелка с а, хелпой. На хелпе у нас находится бот, отличный ваншот, второй минус, вот это бот, вот это разваливает. Лил казнил, при этом находится на пропеть позиция, конечно, совсем, кстати, вот не очевидная. При учете поставленной бомбы э, на точке А. Ну, бот попытался повоевать с парапетом. Не получилось. 3-0 вполне себе закономерно из-за пистолетки мы с вами все-таки видим на табло. Никаких э, удивительных моментов в первых трех раундах не, произу... не произошло. Простите, дорогие друзья, что-то немножко подтраивает. Вот. Э, собственно, сейчас у нас первый девайсный на раунд. Лил Казнил начинает стрелять. И простреливает. Божечки мои, простреливает Саву. Ну, серьезно, 2023 год, ребят. Кто ж в матчах формата 5 на 5? Вот тут по центру бегает на девайсном-то раунде. Как правило, там... Без лица люди остаются, поэтому надо сверхосторожно выбегать со своего респауна. Желательно делать это либо по правой стенке, либо по левой. А, далее ситуация на точке А происходит в размен. Под коннектор будет попытка, по сути, скорее всего, вылазки от Патриков. Новая земля должны вообще без проблем с этим справляться. Но что-то как-то сейчас на парапете. Игрок обороны, который, по сути, был опорником этой позиции, немножко не справился. Смог, остается один против четверых. Одного соперника он забирает. И теперь для победы ему будет необходимо сделать еще три минуса. И того квадрокилл нужен для того, чтобы победить в этом раунде. Посмотрим, сумеет ли. И, к сожалению, нет. Здесь, конечно, Лил задымил, брал тотальным превосходством позиционным. И как, в общем-то, и получилось, что я вам, в общем-то, дорогие мои друзья, и говорил. Команда Патрики могут забрать девайс на раунд. И в таком случае у команды Новая Земля вновь. Будет необходимость проводить экономический раунд С чем, в общем-то, мы сейчас и столкнулись ну, поэтому будет вторая попытка отыграться при счете потенциально 5-0 Если, конечно, сейчас экономически не удастся забрать Что было бы, кстати, очень и очень uh, круто и здорово Сова минус Лил Вил, Лил Казнил забирает батю в кепке на опыте Минус Лил Трамп и следом Лил Джамп падает 4 в 2, атака в меньшинстве, дорогие друзья Минус от Лил Казнила со снайперской винтовки 2 в 3 При этом Сова уже, естественно, при девайсе ждет выход из ямы от соперника Которого, скорее всего, не будет Потому что Лил задымил, уже давным-давно эвакуировался с этой позиции на мидл. И именно оттуда, по всей видимости, попытается сыграть со своим тиммейтом под точку Б, дорогие друзья. Которую, кстати, в данный момент вообще никто не стережет из игроков обороны. Почему, правда, так медленно сейчас разыгрывают игроки атаки? Потенциальный выход, опять же, на пустую позицию не ясно. Лил казнил минус бот и со снайперской винтовкой попрощался. Лил казнил, потому что хедшот просто меткий. Как я не знаю что. Сова во весь, господи, с точки А выстрелил на парапет и попал одной пулькой в табло своему визави. Ну, сейчас произошел контакт э, звуковой, если можно, конечно, так выразиться. Бомба установлена, разумеется, под зигзаг. Увидел, э, Лил задымил своего соперника, получил просто вообще... Как стоячий, что то вообще просто стыдобень Короче, 4-1 Ну, я же говорил, что может Видите, вот, вот что это означает Это означает чтение игры, мать его Вот что означает Прекрасно понимать, что происходит на карте Экономический раунд от команды New Land. Вы помните, я же сказал, что если они его возьмут Будет очень круто И новая земля просто с пистолетами Перестреливает своих оппонентов Которые на этот раз имели девайсы Полноценные девайсы Поэтому поздравляю новую землю Хороший раунд взяли Патриком не вешать нос, как говорится И продолжаем Войнушечку нашу и перестрелочки Лил задемил открывается в коннектор На точке А сбривает бота Тут же погибает от рук игрока с никнеймом на опыте Лил Трамп на точке А забирает сову По-прежнему контроль меда За игроками атаки Хотя игроки обороны пытаются в общем-то С зигзага Подразыграть эту ситуацию Более-менее, так сказать, перевернув ее на свою сторону Но у нас вновь остается смог На этот раз, правда, позиция не 1 в 4 А 1 в 2 Это все-таки чуть-чуть поприятнее Но нет бомбы у игроков атаки Где она потеряна, давайте пытаться угадывать Потеряна она на меду И пока сейчас сходят, заберут Я бы вообще бы лично шел на Б Но это ладно, это я бы шел на Б Какая разница, что делал бы я Ребята справились, во всяком случае Последний минус Завиолы Минус по и счет в матче Становится 5-1 Как бы чуть-чуть не повезло Новой земле, как мне кажется, именно не повезло Я не скажу, что их просто перестреляли Вот в последней перестрелке Чуть-чуть неаккуратно сыграл Смок, но в целом и так все Господи, второй Ты смотри, братскую могилу устроил Но я только-только говорил, что надо выходить Осторожно и просто парняги, смог и сова Замечательный выход, бесподобно Сразу 5 в 3 на ровном месте Вообще, я даже не успел Ни одного игрока атаки вам включить Ни одного игрока обороны Раунд закончился молниеносно Дорогие мои друзья, ну это прям Это прям жестко-жестко Нажми тап, пожалуйста, в конце раунда Руслан, а вам это для каких целей нужно? Чтобы статистику посмотреть, она публикуется В начале каждого раунда Прекратите меня постоянно просить э, Нажимать тап Для каких целей, по-вашему каждый... В начале каждого раунда Цифры рисуются рядом с никами ну и далее Что далее, дорогие мои Друзьяшечки 6-1 на табло, Лил Трамп минус бот И, по всей видимости, опять на точку А что-то готовится Но получится ли? Вот, Руслан, внимательнее, внимательнее Каждый раз статистика всегда пишется Но таб я все равно периодически нажимаю Потому что любопытно посмотреть Так сказать... Прямо на само на это табло. Поэтому иногда я его все-таки нажимаю. Но глобально статистику можно увидеть в начале каждого раунда. Смог. 100% здоровья. 1 в 4. Эта ситуация уже была не раз. И вот тут, наверное, уже первый косячок, так сказать, который всплывает на поверхность. А, наверное, я бы его бы все-таки озвучил. Мне кажется, что есть какие-то небольшие проблемы с коммуникацией. Ну, либо же с пониманием того, что будет происходить а, в конкретном раунде. Потому что Смог... Каждый раз остается последним живым игроком. С точки зрения живучести можно сказать, что смог просто занимает более сливовые позиции, но нет. Смог постоянно сидит под точкой Б. Выходы постоянно идут под точку А. И здесь, конечно, я бы, наверное, все-таки акцентировал внимание на том, что смог либо не успевает вовремя перетянуться, либо ему своевременно никто не говорит о том, что нужно перетягиваться на точку А. Вот такие вот у меня. На данном этапе умозаключения родились в голове. И как я считаю, наверное, все-таки это... Uh, Единственная правильная точка зрения на данном этапе Ну, в противном случае, конечно, смог просто решил от всех абстрагироваться И держать точку Б во что бы то ни стало Потому что, дескать, вдруг фейк выход Но когда бомб керри спокойно разгуливает по точке А Вполне себе очевидно становится, что бомбу на точке Б уже точно никто не поставит Сова вместе с ботом застрелили Лил Трампа А следом на меду погибает Лил Джамп и, конечно, начинаются огромные проблемы у патриков. Новая земля должны за эти проблемы цепляться. Но Виола делает kill, забирая сову и батает, как вы понимаете, минусы на точке А. Попадание от Лил Казнила по бать в кепке. И вновь у нас смог, который только-только со спота Б идет э, на точку А. Опять же, один в три. То есть, ну... На мой взгляд, не совсем, опять же, своевременно. Лилс Демил на точке Б устанавливает бомбу. Вот здесь, кстати, уж можно было и не уходить, если так глобально ковырять эту ситуацию. Потому что по бомбе информации не было никакой. Да, мы вроде бы как... Мы это, я имею в виду, команда Новая Земля, теряют точку Б. Теряют точку А. И непонятно, на какую из позиций смоку нужно идти. Но все-таки бомба установлена на точке Б. Как ни крути. И Виола забирает Смока, делает третий минус. Счет в матче становится 8-1. И, дорогие мои друзья, нужно констатировать факт. Простой, очевидный и, опять же, находящийся на поверхности. Команда Патрики выигрывает первую половину досрочно. Счет 8-1. И при этом счете максимум, на что могут рассчитывать игроки команды Новая Земля, это счет 8-7. Не в их пользу. И я считаю, конечно, ну, и я думаю, большая часть комьюнити считает, что сыграть э, сильную сторону и проиграть ее, это не есть хорошо. Лил Трамп забирает на опыте и выход на точку А. Почему-то раз через коннектор бот забира забирает Лил Трампа. интересно, Лил Джамп. Ответные два минуса и 4 в 2 с двукратным перевесом атака будет продолжать давить на точку А. Ну, я не вижу никакого смысла... Вдруг сейчас уходить на точку Б? В целом, теска одна игра сегодня? Нет, сегодня у нас теска Best of 5 Соответственно, минимум три карты Но ну, а будет ли четвертая и пятая Это уже будет зависеть от того, как будут сыграны эти карты Смог 16 хп В перестрелке слил за дымилом Остался в живых И, и ты смотри, какой лев какой лев, даже невзирая на то, что у него маленькое количество хелспоинтов находилось за душой, он все равно побежал загонять соперника, пытался сделать минус. К несчастью, не получилось. 9-1 в пользу Патриков. Продолжают игроки новых патриотов набирать раунды, так сказать, очень важные и очень нужные. Которые, к сожалению, на данный момент не добирают игроки новая земля. Лил Трамп и Лил Джамп, я так понимаю, в очередной раз будут разыгрывать мидл Да, Лил Джамп и Лил Трамп Трамп, к сожалению, не сильно помогает тиммейту Ну там Виола справляется, да, аркада в яму не очень удалочная Получилась у а, новой земли Дабл Даблкил отлился, дымило И вот Виола выжила Удивительно, но выжила Я думал, батя в кепке сейчас все-таки ее расстреляет На опыте остается последний Давай, красивый ваншот из дигла. Без красивых ваншотов, к сожалению Но минус все-таки перед смертью сделать успел 10-1 Вот если бы каждый игрок команды Новая земля перед смертью Успевал бы делать минус Тогда команда бы просто выигрывала бы каждый раунд Вот, в общем-то, на самом деле Чтобы в Counter-Strike выигрывать раунды Сильно напрягаться не нужно Достаточно, чтобы каждый игрок Сделал всего одно убийство Всего лишь. Ну, конечно, это нужно сделать первее, чем соперник Это уж, я думаю, а, и так понятно а, Лил Трамп Ну, как-то нагловато, по-моему, сейчас начинают играть батрики Лил казнил, минус батя в кепке У нас под балконом по-прежнему живой игрок атаки Простите, живой игрок обороны находился Еще один минус от Лил Казнила Лил Джамп смог Смог пытается, вот каждый раз пытается Какие-то моменты выцеливать И какие-то фраги все-таки давать Но в этот раз остался в последнем, Последним живым игроком а, Сова 100 хп у него есть Но статистика 5 на 10 Эта статистика в целом говорит о том, что не самый лучший настрельщик Ну а при этом Отсутствие какого-либо вменяемого девайса Естественно будет только осложнять а, Проведение Ретейка, ну и само собой в принципе, как это все вскрылось, ретейка не было от слова вообще. Игроку обороны даже до ямы-то толком не удалось дойти. Его прям в яме и похоронили. Сколько карт? Пахан 3. 3. Если каждая команда будет хотя бы по одной выигрывать, то уже будет 4. Потом будет 5. В общем, в любом случае, не больше пяти карт. Либо 3, либо 4, либо 5. Вот такой у нас на сегодня план. Но зависит это все от того, как будут сыграны первые три карты. Бот 43% здоровья, смог 48%. Здоровья. Смока, по всей видимости, теперь решили держать уже поближе к точке А. Сова минус Лил, задымил, Лил Трамп. Лил казнил. Смог расстреливает Лил Трампа. Но здесь, конечно, нужно с берстфайра было переходить на полноценный спрей. Сова, бот по минусу. И вот он, второй, по всей видимости. Конечно, страшно говорить заранее, но, я думаю, очень сложно. Такой раунд будет проиграть. Но Лил Казнил, однако, забирает самока Сова и бот остаются вдвоем Бомба переходит на плечики Лил Казнила И... И флешечка в коннектор Ну, очевидно, конечно, что этот флешечка в коннектор Не означает выход на точку А Промах со снайперской винтовки Здесь, по идее, Лил Казнил должен умирать Уже его должны просто закрывать из окна Почему бот не сделал этого раньше, я не знаю Но подарил, так сказать, сове Билетик Следующий раунд досрочно. Да, сумел забрать казнила, но благодаря именно тому, что бот нерасторопно действовал в окне, ситуация сложилась именно так. И она сложилась достаточно острая, потому что лил казнил, успел дважды отстреляться. Просто чудо, что он ни разу не попал. Потому что если попадал бы, то ну, как бы это было бы ГГшечка, печалечка, боль и, и так далее. А, лил казнил, лил, задымил. По минусу это вообще. Че, опять у нас рез простреливается, да? Нормально, хорошо играем, как говорится. Есть у нас здесь труп-то, да? Да, конечно. Как? Куда ж без этого? Очень много раундов начинаются с этой ошибки от обороны. Ну, а счет пока 11-2. Конечно, он полностью удовлетворяет команду Патриотов. И полностью не удовлетворяет команду Новая Земля. Потому что в сильной стороне все таки желательно как-то выигрывать. Приблизительно 8-7-10... 8-7 9-6. Ну, это плюс-минус оптимальный счет для карты Мираж. Иногда даже и 10-5 вариативно, в зависимости от соперников. А, но 12-2 это, конечно, ни в какие ворота. Если только 12-2 в сторону обороны, тогда это хорошо. А, пока что это все говорит о том... Что команда «Новая земля» скорее всего первую карту будут отдавать И, наверное, я бы на их месте на данном этапе Уже готовил бы морально и какие-то стратегии продумывал и придумывал на карту «Инферно» То есть, да, я бы смирился бы с отдачей первой карты и боролся бы именно за вторую В противном случае, если не подготовить вторую карту, то на «Тускан» будет это то же самое Потому что Патрик, я уже видел на стримах я знаю, на что они способны На карте На Мираж Мираж, я сразу сказал, будет жесткий. Это что такое-то? Лил Джамп, господи боже мой Что это вообще было? Смотри, какой на опыте С ножом в наглую побежал за соперником Ай, какие хитрецы то Вот это да Ну, это прикольненько Это прикольненько, на самом-то деле Прикольненько, что такие моменты в матче все-таки происходят. это в какой-то степени забавляет, добавляет, а, ну, каких-то приятных эмоций все же. Ну, а первая половина у нас заканчивается со счетом 13-2. Патрики переходит в сильную сторону, набрав огромное количество раундов. Даже страшно озвучивать. Ну, а новая земля непосредственно с двумя матч-поинтами в слабую сторону. Но, может быть, у них атака готова а, жестко. А вдруг... А что, если действительно На самом-то деле для новых Для новой земли Сильной этой стороной окажется атака Почему бы и нет? Я бы, кстати Даже не сильно удивился Вот, забирает лил джампа Прицельная стрельба от лил казнила Не помогает и не удается сделать ни единого минуса Но вот только сейчас прилетает Хедшот с батю в кепке, смог, минус лил Задымил, лил казнил еще один минус В эту копилочку добавляет Перестрелка, ой, ты сразу без лица, остается дабл -кил от бота Суммарно-таки это уже третий, по-моему, минус в его исполнении Ну, Виола дает разменный минус, бота забирает, смог остается один И по смоку нет никакой информации, Виола не понимает, где ждать соперника Соперник, однако же, понимает, где ждать Виолу и готовится прочекать сэндвич И это хэдшот от смока, дорогие друзья, пистолетка в активе «Новая земля» Такое вот хорошее начало. Ребят, с новой земли просто привыкли играть с оружием без разброса. Приветствую, Александр. Да ну, а почему ж так это? Ну, что такого? -то? Я вообще сейчас, честно сказать, ничего не понял. Почему без разброса? Что, что за оружие без разброса такое? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Какая-то информация на Твиче прилетела. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, объясните-ка поподробнее. А, на тем С хаешки взрывает. Лил задымила. Ну и, естественно, экономический раунд от Патриков. Что, кстати, очень интересно и очень зря, я считаю. Игроки атаки купили мп и два дигла. Вот это вообще не тот соперник, с которым надо играть на экономических раундах именно таким закупом. Здесь надо нормальный бай делать все-таки. Ну, Лил казнил, остается один. Подбирает МП-шку. Ну, я не знаю, на такой дистанции, наверное, лучше было бы пользоваться даже а, бать в кепке доказывает мою теорию Перестреливая Лил Казнила И счет становится 13-4 <плёк> <плёк> <плёк> <плёк> Ну, мини-камбэк, так сказать, начинается, да Медитатор, приветствую Хорошего вам вечера А, господи, ты, ты про плагин. Я-то просто не понял. У меня первое дело, первая мысль обычно, когда говорят, что у кого-то нет отдачи, что это... А... Как оно называется-то, господи. Что это использование читов каких-то. Вот. Просто я забываю все время, что на паблике уже ведь еще есть различные плагины, которые да, можно ставить. да Разница, конечно, да, в этом есть. Стареем, уважаемые, есть такое, есть, да. Раньше нет отдачи, это сразу ноу-рикойл no обычный, как-то дефолтные читы, и все. А сейчас вот даже плагины такие хитрые есть на серверах. Лиза Демил один, и, конечно, здесь он не воин абсолютно, потому что как только он зайдет на точку, его там, скорее всего, разорвут. Поэтому он будет пытаться сейвить автомат Калашникова. А счет тем временем неумолимо движется в положительном направлении для команды «Новая земля». И это уже 13-6, дорогие друзья. Расстояние... Ой, 13-5, простите. Расстояние между командами все... Сокращается, сокращается и сокращается Но это, конечно, иногда бывает до поры до времени, как говорится Кстати, засейвить автомат Калашникова не удается а Ключевой момент будет именно сейчас Один из, во всяком случае, ключевых моментов Это первый девайс на раунд во второй половине Патрики, наконец-то, насливали на автоматы И новая земля, в общем-то, тоже, в принципе, экономику свою закрепили Так что здесь, конечно, надо прям собирать все, что только есть все в кулак, всю мощь и силу и пытаться демонстрировать а, что-то в атаке, потому что против девайсов в атаке играть будет уже гораздо тяжелее. Лил задымил минус сова. Моментальный размен от на опти. Лил казин со снайперской винтовки вырубает батю в кепке. Кепочку снимаются, батьки. Ну, такое бывает. В общем, раскидывается точка, дефолтный выход С позициями ковры плюс яма Ковры, правда, не вышли, но удалось Сделать это игрокам атаки, выходящим Из ямы Лил казнил, минус на опыте, бот забирает Лил казнила. Ситуация 3 в 2, пока что все достаточно неплохо складывается для игроков атаки, но если бы не прострел по бату от лил джампа. Теперь уже ситуация 3 в 1. Смог 92% здоровья будет пытаться поставить бомбу. И как бы не попасть, самое главное, под прострел. Это самое ужасное, что может случиться с игроком атаки. Это нечестная, так сказать, такая вот э, пострелушечка. Да, то есть, когда ты просто прячешься за ящиком, и тебя через этот ящик убивает. Но все получается намного проще. А, под кт открывается лил джамп. И спокойненько врубает оппонента 14-5 в первый девайсный раунд в копилку патриотов. Печальненько с одной стороны Но самое печальное может произойти Именно сейчас с командой э, Новая земля В том случае, если они отдадут 15 -й. Тогда придется скорее всего При счете 15-5 играть уже Что-то там экономическое Ну или же форсированное И это с огромной долей вероятности приведет к поражению Поэтому сейчас железно Если новая земля будут надеяться на победу На первой карте То им нужно сейчас э, обязательно сделать э, 14-6 Любой другой вариант, скорее всего, приведет к поражению. А любой другой вариант, как будто их так много, да? А, на опыте. На опыте забрал Лил Задымила, При этом, конечно, отдали бота. Вот то, что отдали бота, на мой взгляд, это не очень хорошо. Потому что его статистика, в принципе, неплоха. 13 на 18. Ну, учитывая реалии этого матча, 13-18 для них это неплохо. Ахмал, приветствую. Патя в кепке. Подрезал Лил Трампа. Но по-прежнему есть еще АВП у Лил Казнила и две Мки тоже присутствуют. То есть, вроде бы, как бы, опять же, и плюс позиционный перевес пока, можно сказать, в общем-то, находится на стороне Патриков. Но если сейчас будет оказано давление, например, на точку Б с двух сторон, ну, банальным сплитом каким-то, то я думаю, что можно, кстати, и не удержать в таком случае позиции. Лил Казнил, минус СМОК. Лилджамп помогает Виоле забрать батю в кепке А вот теперь уже перевес, который был, к сожалению, потерян Но пока еще не потерян раунд В общем, нужно очень э, серьезно подходить к тому, что этот раунд действительно еще можно выиграть 6 хп остается у Виолы, ее притингуют сразу два соперника Пытаются поставить бомбу, и удается это сделать На опыте минус Виола, казнил, забирает сову и Лилджамп Минус на опыте, дорогие друзья Это 15-5, но поставленные бомбы Здесь, конечно, надо считать, сколько там было поставленных бомб-то во второй половине а, из пяти раундов. Я так думаю, наверное, штуки три точно было. Поэтому навряд ли там будет форс. Вернее, навряд ли там будет экономический, но форс вполне себе возможен. Как вы слышите, там, ну, ребята, не сразу далеко закупились. Значит, есть проблемы с деньгами. Береты у смока, ничего себе. <свят> ничего себе. <свят> ничего себе. А, да, кстати, минус у новых патриотов кто-то один. И это Лил задымил Беда, дорогие друзья Ну, беда для Патриков, как бы Но тут, я не знаю, стоит, конечно, ставить паузу или не стоит Это вопрос исключительно уже нацеленный на игроков Лил Трамп Батя в кепке Долго перестреливал, но все-таки перестрелял Тем не менее, ситуация 3 в 2 По-прежнему в перевесе у нас находятся игроки команды Патрики И смог с беретами Но я прям вот не знаю, на самом деле, зачем Брались береты, уж лучше, наверное, даже было взять дигл. Конечно, да, огромное количество патронов, это здорово. Но тут, в общем-то, есть момент, не самый приятный, наверное, да, а, который заключается в первую очередь в том, что бронебойность и демейдж дилинг у пистолетов, ну, не самый высокий. Он неплохой, безусловно, он выше, как бы, чем у глака, да, но все-таки бронебойность э -э дигла... Конечно, ни в какое сравнение не идет. Виола занимает отличную позицию. Вопрос, как смог сейчас будет открываться, потому что затыкать с берет, он может быть вполне себе сумеет. Ой, ой! Ой, что, что это? Что с Виолочкой такое произошло, непонятно. Смог. Это твой звездный час. Только ты теперь способен выиграть эту карту один на один с лил-казнилом. Хаешка в сайт, кстати, и там просто труп. Просто хаешка в сайт и труп. Не, ну в сайт! Даже этого хватило, дорогие друзья Лил казнил с гранатой Подрывает смока И победа на первой карте достается Команде Патрики Счет 1-0 по картам Итоговый счет первой карты 16-5 Дорогие друзья